Здравствуйте! На 12-м канале «Час новостей» в студии Дарья Шадрина. Главное сегодня. Грязнуль поймают за руку. Мы постоянно говорим, что наш город становится хуже. Но он не становится хуже, мы его делаем хуже. Вот такими свалками. На стихийной помойке мусор вывозят камазами. Кто должен навести порядок? За утрату доверия Сергея Калинина лишили депутатского мандата. Лицо города. Это действительно колоссальные средства. Никогда раньше город таких средств не получал. Обновление фасадов Омск получит больше миллиарда рублей. После использования закопать. Если, к примеру, такой ножик воткнуть в землю, то через 50 дней он станет полезным удобрением для растения, превратится в компост. Пластиковую посуду могут запретить, какие альтернативы предлагают. И главный герой колымских рассказов. Он был просто настоящий доктор. Он мог включить и врага, и, и друга одинаково. Омский открыли выставку, посвященную врачу-узнику ГУЛАГа. Мусор на Кировском полигоне загорелся повторно.